Возможно ли оценивать риски от применения алгоритмов графического анализа? Если речь идет о риске того, какой -то, что какой-то элемент графического анализа в какой-то момент времени просто перестанет работать, это сложно сделать, потому что все эти элементы они основаны на анализе истории и в какие-то периоды любой элемент, любой э, паттерн может перестать работать, а в какой-то момент времени, когда рынок э, снова станет, там, например, менее волатильным или перейдет в тренд, он может начать э, снова нормально работать. А вообще, графический анализ – это интерпретация информации на графике в виде графических формаций и выявление в них повторяющихся паттернов. По сути, здесь идет расчет на то, что участники торгов будут реагировать на различные модели, которые были на истории и, исходя из них, строятся какие-то уровни или зоны. Разница с объемным анализом в том, что в объемном анализе вы работаете с текущими действиями самих участников рынка, которые и должны реагировать. То есть вы смотрите на их реакцию, а не просто на модели, которые где-то как-то могут сработать. Поэтому как альтернативу вы можете использовать объемный анализ для подтверждения каких-то торговых идей. Например, на тесте уровня смотреть действия продавцов там, или покупателей, проводить кластерный анализ использовать индикаторы объемного анализа и так далее. Далее мы будем рассматривать несколько техник анализа рынка, которые можно также совмещать с графическим и техническим анализом.